Смена детского лагеря Intel «Интеллета» завершилась в Елабужском институте Казанского федерального университета. Смотрим. Космическое путешествие в мир удивительных открытий подошло к концу. В течение трех недель ребята от 7 до 14 лет посещали занятия по физике, дизайну, литературе, математике, побывали в музеях Елабужского института. В честь закрытия смены ребята подготовили праздничный концерт для вожатых и родителей. Мы первый год. Это было лето. Нам очень понравилось. Ребенку очень понравилось. Девушка, иди сюда. То, что не просто был отдых, а отдых был интеллектуальный и спортивный. И кормили их очень здесь хорошо. Друзей много нашел на себе. В течение смены старшие отряды познакомились с Домом научной коллаборации имени Камиля Валиева Казанского федерального университета, где занимались робототехникой, 3D-моделированием, графическим дизайном. Младшие отряды создавали собственные мультфильмы, посетили студию «Пластилин Продакшн», а также стали участниками тренинга Мозг. На данный момент это самый лучший лагерь, ведь здесь всего три недели ходим, и я здесь уже не первый год. И с каждым годом здесь все меняется. Новые друзья, новые отношения, новые вожатые. И многие интересные мероприятия, всякие кружки, занятия. По завершении церемонии закрытия Intel лета участникам смены вручили сладкие подарки и пригласили стать завсегда детского университета и мероприятий в Доме научной коллаборации имени Камиля Валеева. Диана Желенкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.